Сейчас поработаем с вами немножко, расскажу вам про способы записи чисел. А... Про некоторые необычные способы записи чисел. Но вначале давайте вспомним про какие-нибудь обычные э, способы, как вы записываете число, какое-нибудь большое число, как вы его записываете. Ну, там, скажем, э, если вы видите, там вот... Где-то, это самое, стадион, да, есть, допустим, на стадионе там очень много народу, да? Ну, вот вы пишете, типа, там, 25 тысяч, там, 617 человек, да? Ну, так, как бы, от балды, ну, примерно такое реальное количество народа, сколько может футбол смотреть. Вот, что это такое? Что это означает? Если вот на вас упал какой-то инопланетянин сверху и говорит, что это за цифры, о чем тут речь? Как вы будете ему объяснять? Вот с нуля, да? Вот не знает ничего Вот как вы будете ему объяснять, что это написано такое? Он говорит, вы мне 5 цифр написали. Ну, вы можете ему объяснить, что цифра, да? Цифр 10, да? Он может... Первое, что вы объясните ему, что цифр всего 10. Это первое, что вы должны ему объяснить. Вот, потому что иначе он может... Он как бы вообще все это первый раз видит. Вот он. Но он разумный, смышленный. То есть он может, в принципе как бы ваше объяснение вполне понятно. Ну, кроме того, он видит вот там, вот этот стадион тоже видит, он тоже умеет считать, в принципе, он может по-своему как-то пересчитать, да? Вы ему просто должны объяснить, что означает вот это, что как бы для э, землян вот это вот, как мы записываем, большие числа. Вот, но вы объясняете, что это вот эти цифры, да? Он говорит, а почему они подряд вот так вот идут, один за другим? Что, в чем э, есть смысл? Но вы ему говорите, что, ну, явно, что этих цифр не хватает, чтобы описать то количество народа. Которые там есть, да? Ну, оно явно больше, чем 10 человек. А цифр всего 10. Тогда как мы можем поступить? Мы можем э, использовать следующий трюк, что мы берем уже пару цифр, да? А пар цифр у нас уже в 10 раз больше, да? То есть это как бы сколько всего комбинаций из двух цифр, вы ему говорите. Комбинаций уже 100. Но видишь, мало все равно. Ну, это слишком мало. Явно, что слишком мало. Вот. То есть он говорит, хорошо, а как вы это читаете? И вы ему говорите, что вы это читаете один раз на 10 в первой степени и 7 раз ну, на 10 нулевой, то есть на единицу. Знаете, да, степени? Вот, ну и тут он, наверное, догадается. А, говорит, ладно, хорошо, скажет он. Теперь я примерно понял, если этого не хватает, нужна еще одна цифра, и она будет а, измерять количество сотен, да? То есть, как грубо говоря, вы ему расшифровываете, что такое десятичная система. Что это число, на самом деле, это 2 на 10 в четвертой степени, вот, плюс 5 на 10 в кубе, плюс 6 на 10 в квадрате, вот, плюс 1 раз на 10, плюс 7 на единицу, то есть на 10 нулевой. Еще удобно как бы это понимать как... Что у вас многочлен был такой вот, 2х4 плюс 5 х кубе плюс 6 х квадрат плюс, значит, x плюс 7. А вы знаете, что такое многочлены или же пока нет? нет? Знаете. Тогда вы должны понимать, что в сущности, что такое десятиричная система счисления. Это когда каждое число понимается как некоторый многочлен просто. Но при этом x должен быть подставлен равны 10 то есть это вот, вот этот многочлен при x равно 10 дает вот это значение это и есть десятстеричная система счисления но при этом еще коэффициенты многочленов они тоже они тоже э, четко определены они вот в этом диапазоне лежат обязательно они а в других диапазонах им запрещается лежать ну и тогда соответственно вот если мы соглашаемся что мы подставляем во все многочлены этот Это абстрактные времена, да, Гудков? <свят> <свят> Ясно. Вот. И все многочлены, это как бы все числа, ну если многочлены только такие, которые здесь вот одного от 0 до 9 будут коэффициенты. <свят> вот, хорошо. А какие еще вы знаете системы исчисления? 80, 80, 80. Вы на самом деле знаете любые, да? да? Ну, в принципе, да. да. Двоичную знаете, да? да? Двоичную. Есть такой анекдот. Которые могут оценить только люди, которые знают двоичную систему числения. Анекдот. Все люди на свете делятся ровно на 10 типов. А именно те, кто знают двоичную систему, и те, кто ее не знают. Это анекдот, который произнесен в двоичной системе. Да? Все делятся ровно на 10 типов. Но 10 двоичных двоичной системе — это как раз два. Вот. Значит, э, хорошо. Теперь... Переходим к числам не целым. То есть про целые понятно. Ну каждый из вас может, наверное, это перевести, да, впоследствии вот это число, перевести в другую систему числения. Вы умеете, да, там вы смотрите, какая максимальная степень ниже этого числа. Вот, считаете, сколько раз укладывается. Ну, в общем, это, это я так предполагаю, что вы это в целом понимаете. Можете переводить. Теперь давайте рассмотрим не целые числа, а числа произвольные, вещественные Числа. Что такое вещественное или действительное число? Вы, вы, вы как в школе называете? Вещественное или действительное? Да и, так, так. и так И так, Это множество всех целых и дробных чисел. А, да, но не только дробных на самом деле. Ну, Пока вы просто кроме дробных ничего не знаете, да? А еще есть не, Еще есть иррациональные, да, не дробные. В общем, это на самом деле все числа, которые можно... Ну, как бы вот результаты измерений, грубо говоря, да, то есть любое число, которое получается в результате точных измерений. Скажем, сейчас вы будете мерить температуру. А, ну, там, на вскидку она примерно между 2 и 3 градуса тепла в данный момент. А, но если вы будете точно мерить, явно вы не попадете ровно в 2 и ровно в 3. То, скорее всего, это, ну, вряд ли так может быть, что она прям точно равна, да. Значит, вы намерите ее где-то между. И тогда вы вводите в рассмотрение что? Вот, скажем, она здесь стоит Истинная температура. Вы пишете 2, потом ставите точечку, да? Что дальше происходит? Следующий ваш шаг. Вы берете большой микроскоп, большущий микроскоп, и делите отрезок 2-3, который в нем вот так виден, на 10 равных частей, да? И смотрите, куда она тут упала, это ну где-то вот здесь она. Если она здесь, что вы дальше пишете? 7. Следующий вопрос. А если она случайно не попала в один из этих элементов, вот, в один, вот, то опять, да, мы должны включить еще более крутой микрофон. этот самый микроскоп. Значит, вот это вот отрезок между 2,7 и 2,8. Мы берем тоже его, ну, это вот уже стократный, да, микроскоп. Вот это было 2,7, это было 2,8. Ну и она где-то здесь обнаружена. Нами мы берем, делим. Раз, два. О! О, круто! Смотрите, как круто. Температура в точности 2,73 градуса Цельсия. Но, наверное, так бывает очень редко, да? Ну или, по крайней мере, нам как-то очень сильно повезло. Наверное, скорее всего, все-таки получилось не так, а опять как-нибудь вот так. Да? это же конкретная точка, на самом деле. Чем вы точнее ее измеряете, да, тем у вас открываются все новые и новые вот эти циферки. да. И если так, то тогда придется сказать, что это все-таки не так. А вот тут еще нужен отрезок, и в еще в десятикратный посмотреть, на 273-274. Ну, с точки зрения того, какую шапку одевать, это уже абсолютно бессмысленно. Но а, точность иногда нужна. Если вы... Не дай бог, ядерная война началась, запускаете ракету на поражение, да? То вам нужна точность абсолютная. Вам нужна такая точность, чтобы ракета попала прямо в тот объект, куда вы ее посылаете. И это 7-8 знаков придется измерять таким образом, как минимум, может быть, даже больше. То есть к разным как бы, задачам э, относится разная степень точности, с которой их надо решать. <coughs> Задача про температуру, на самом деле нормальный человек уже просто ему скажет, что где-то 2-3 градуса, и он не будет дальше уточнять. Я только математик, можно сказать. Нет, скажите мне, пожалуйста, точно, сколько именно градусов? 273 или 274? От этого зависит, одеваю ли я перчатки. Ну, в жизни такое резко бывает, да? А вот насчет попадания ракеты, тут уже нужна не только вот эта циферка. Нам нужно еще очень-очень много других цифр при измерении тех или иных там, величин, координат. Вот, то есть точность может быть э, различной, требуемая. Ну и, в принципе, может быть, смотрите, вот дальше уже идет математическая абстракция. Переходим к математической абстракции. Может быть две принципиально разные ситуации в процессе уточнения числа. Первое, что в какой-то момент, может быть не сейчас, а еще через несколько измерений, мы попадем ровно в точку дробления. Вот прямо в нее выстрелили. В точности абсолютно. И... Дальнейшие измерения ничего не дадут, потому что мы попали точно, и все. Тут дальше стоит как бы, ну, как это, период нулей, да? То есть дробь оказалась конечной. Она здесь закончилась. А другой вариант состоит в том, что на каждом шаге, на каждом шаге будет дальнейшее уточнение, и никогда вообще не будет попадания точно в точку деления. Теперь зададим себе вопрос. Как охарактеризовать те числа, для которых когда-то мы закончим измерение на точном значении, и, соответственно, наоборот, те, для которых эти измерения будут всегда только уточнять, уточнять, уточнять, уточнять и никогда не попадут точно в точку деления. Так, взрослые молчат, как категорически. Как так, <свят> ну что, mm -hmm. какие есть гипотезы? Да, ну, значит, я хочу гипотезы. Первая гипотеза про рациональные числа, да? Что это вот, э, вот такие числа. Рациональные, знаете, что такое рациональные? Да, это целое делить на целое. Кстати, в школе, в школе, например, вот так часто пишут. 15 и 1, 3, да? Ну, э, в... В ВУЗе вы уже будете это записывать как 46 третьих и не париться. Хотя сегодня мы еще вот к такой форме записи вернемся, когда я буду рассказывать главное, что я хочу сегодня рассказать вам. Вот, То есть в ВУЗе вы просто пишете любое рациональное число как отношение просто двух целых. Не, не, совершенно не важно, какое из них больше, верхнее или нижнее, не выделяя никакие целые части. Вот. как правило, это именно так делается, в учебниках так написано во всех высшей алгебре. Значит, итак, вот такие. Но а, я сейчас э, предъявлю вам ситуацию, что это на самом деле не так. Ну вот пример такой. Вот у меня есть число 1 треть. Как оно будет записано э, в виде вот такой вот э, дроби? Ну понятно, что в ней 0 целых, поэтому нужно будет после нуля поставить точечку. Что дальше произойдет? Вот. Правильно. У нас конечной дроби не получится. Получится бесконечная дробь. Она будет выглядеть как ноль. Чей здесь телефон заряжается? Вот. Значит, итак, число было рациональным, а дробь оказалась бесконечной. Бывает. А бывает ли наоборот? Дробь оказалась конечной, но число не является рациональным, то есть не, не является отношением двух целых. Дробь конечна. А число, тем не менее, не дробь. Ну, вы, наверное, пока еще мало знаете чисел, которые не дробь, да? Но на самом деле в обратную сторону не бывает, потому что если у вас дробь конечная, но ну, что это за дробь, что это такое? Это длинное целое число вот такого вида, деленное на что? На 10 миллиардов. Да, на 10 седьмой. Миллион это в шестой, да. На 10 седьмой, то есть уже как бы уже... Вот де-факто, да, оно уже рационально. Все, вот, вот верх целый, да, и вот целый низ. То есть, если число в десятичной системе имеет конечную запись, то оно обязательно рационально. Но обратное неверно. Нам надо разобраться до конца. Для какого вида рациональных чисел будет запись конечной, а для какого вида рациональных чисел она будет бесконечной. И заодно еще разобраться Какие бывают разные бесконечности разного вида? Какая она может быть бесконечной? Вот эта дробь, например, она, конечно, бесконечная, но она какого-то очень легко описываемого вида. То есть она какая? Она периодическая, да. Значит, на самом деле различить надо три ситуации. Вот сейчас как бы я уже открываю все карты. Значит, первый вид дробей. Конечная дробь. Второй вид дробей – бесконечное, но с какого-то места периодическое. Третий вид дробей – бесконечная и никогда не периодическая. То есть нет ни одного момента, с которого начинается какой-то там период. И оказывается, что ответ таков. Иррациональные дроби, то есть не, иррациональные числа, которые не дроби вообще. Так... Ну, вот еще есть, конечно, кресло тут. <клышко> вот. Значит, те, которые не дроби, те обязательно, они не периодические, но вот, э, так сказать, это э, то, что сейчас, сейчас мы докажем, я пока просто говорю. То есть не дроби, они будут не периодическими. А дроби будут иногда периодическими, иногда конечными. Кто может уточнить утверждение про то, когда дроби будут конечные? Ну, тут подсказка уже, в принципе, есть на доске. Это на 10, да, когда число, Краду вот 10. это вот, да, вот это несократимая дробь, да, имеет такой вид, что вот этот вот знаменатель делит десятку в какой-то степени просто. Вот в одну и в другую сторону, ну потому что, смотрите, в одну сторону мы уже доказали, ясно, что если она конечна, она вот такой вид имеет. И тогда после сокращения, э, если тут есть какое-то сокращение, но ну, в данном случае его явно нет по признакам делимости, да? но если бы оно даже было, это сокращение, мы бы в знаменателе получили число, которое делит десятку в некоторой степени. Обратно, если n делит десятку в некоторой степени, то тогда при умножении на L оно дает десятку в некоторой степени. Тогда вот эта дробь это же та же самая дробь, что и была. Но уже внизу стоит десятка в некоторой степени. Ну и мы, естественно, получаем опять вот такую конечную. То есть m это просто некоторое целое число, и мы делим его на 10 в какой-то степени. И очевидно, что это конечная десятичная дробь. То есть мы просто точку переносим, и все. Возникает конечная. Итак, с конечными мы разобрались. Конечные десятичные дроби — это такие, у которых знаменатель делит 10 вкатой. То есть, на самом деле, это такие, у которых знаменатель э, после сокращения дроби до самого последнего возможного момента, так что m уже не сократимы, после этого в знаменателе стоят только двойки в каких-то степенях и пятерки в каких-то степенях. два вельты на 5 вертой. Ну, это то же самое, что делит 10 вкатой. Вот, значит, а если какая-то троечка, например, затесалась или любое другое простое число, кроме двойки и пятерки в знаменателе, то дробь уже обязательно будет бесконечной. Но, как я утверждаю, следующее утверждение, что она будет периодической. И обратно тоже верно, что периодические дроби задаются рациональными числами. Ну что, давайте начнем с того, что если мы обнаружили какую-то периодическую дробь, тогда были записаны какие-то символы. Ну давайте, чтобы не парить мозг, Сделаем что-то конкретное. Понятно, что во всех случаях других будет примерно то же самое. Значит, вот у меня написано там 1.01. А дальше, например, так. И вот эта штука, да, она будет повторяться. То есть, то есть это там 217, да, точка 101, а дальше 235 в периоде. Вот эти вот идут. А вы уходите да, от нас? Ого. Хорошо. А звонки все еще звонят в странном виде, да? в одной школе параллельно идут уроки с разными началами, да? Нет, На самом деле мы начали не в урок, да? А, ну мы на это как бы плюем, да, на это дело. То есть мы, мы там. У нас где-то с 9 до скольки, у нас до десяти, да, примерно? До десяти тридцать. У нас даже два, да, урока будет? Ага. Давайте, не будем... Так, ну что же. Хорошо, тогда, значит, идем дальше. Ну что, вот у нас такое число. Я хочу доказать, что оно рациональное. Что я делаю? Я, естественно, его обозначаю за x. Когда вы что-то хотите где-то доказать, сразу вводите x. Очень просто. Есть такой простой принцип. Что-нибудь надо обозначить явно за x. Ну и давайте попробуем ä, теперь составить какое-нибудь уравнение на него. А рациональные числа, они каким свойством обладают? На них можно составить уравнение. Ну, вот скажем, если есть какое число Y, оно для такому уравнению. n y минус m равно нулю. Ну, или там n y равно m, да, это то же самое. И наоборот, если есть такое уравнение, да, вот такое линейное уравнение с целыми коэффициентами, то решением всегда будет рациональное число. То есть вообще рациональное числа это то же самое, что решение линейных уравнений с целыми коэффициентами. Ну, давайте просто напишем здесь уравнение, которому этот x будет удовлетворять. <как> Значит, что я делаю? Я вычитаю. Значит, я вначале умножаю его а, на 100, на 1000 в данном случае. 1000 x будет равно 217101. А дальше пошел период. То есть <как> здесь важно, что а, мне нужно, чтобы период начался ровно... Я прикрою, Да. Мне важно, чтобы период начался ровно э, с того места, вот где стоит точечка. Тогда 1000x минус 2017 101 будет равно просто 0.235 в периоде. Согласны, да? Вот, теперь я делаю следующее. Я вот это обозначаю за новое. Вот. Мне проще работать вот с этим. Если я докажу, что вот это рациональное число, то это тоже будет рациональным числом. Добрый день. Там где-то студия еще появились. Есть. Вот. А, ну, обратно просто, вот из этого уравнения я получу, что это тоже рациональное. Ну, давайте вот про это посмотрим. Значит, z равно 0.235 в периоде. А вот теперь смотрите, чему равно 1000 z. Продиктуйте, пожалуйста. Отлично. Именно так. А 1000 z минус 235 чему равно? 235. То есть. То есть число? Нет, секундочка, мы вот специально его за z обозначили. Получается, что если я умножил z на 1000, у меня получилось вот такое число. Вычел 235, получилось такое. Ну, это же то же самое число. Да. Значит, это z. Вот у меня получилось уравнение. 1000 z минус 235 равно z. Ну, вы такие уравнения умеете решать, да? 999 z равно 235. z равно... 235 999 все значит мы доказали что z рационально поставим сюда 235 999 и получим уравнение на x которая тоже даст рациональный x 1000x равно там 235 999 плюс какое-то там целое число большое 217 101 но ну, это тоже какая-то дробь понятное дело да ну и x тоже дробь, соответственно. Дробь, знаменатель Знаменателю x будет, ну, давайте прям допишем, что x будет равно 235 плюс 999 умножить на вот это вот страшное число, делить на 999 тысяч. Все. Ну, это целое делить на целое. Все. Целое число делить на целое. То есть x оказался рациональным. Значит, любая периодическая дробь, Является, рациональной, является рациональным числом, является отношением двух целых чисел. Скажите, пожалуйста, использовал ли я где-то здесь то, что речь шла а, про именно десятичную систему счисления, а не какую-нибудь другую? Только предумножение на вот эти вот сущности, да? Вместо них в восьмеричной системе будет умножение на 8 в катой. Будут сдвиги, как бы сдвиг сдвиг в десятичной системе на одну позицию. Это умножение на 10. А сдвиг в двоичной умножение на 2. А сдвиг в троичной умножение на 3. А если я сделал на несколько позиций, соответственно, там 2 в кубе, 3 в кубе. Восьмеричное будет 8 там, в кубе. да? То есть те же действия я проделаю, У меня получится тоже какие-то вот такие уравнения, только здесь... Будет стоять вместо 999, будет стоять что-то типа 8 в кат и минус 1. Но в целом все будет то же самое, будут тоже получаться целые числа, деленные на целые числа. То есть получается следующее, что если число записано хоть в какой системе счисления, в десятичной или в любой другой, бесконечной периодической цепной дробью, ой, это самый обычный, значит, дроби, да? бесконечный, это я проговорился, дальше будут цепные дроби, это я просто проговорился, вот, то оно будет рациональным, то есть будет отношением двух целых чисел. Сейчас я буду доказывать обратное утверждение, и оно потребует несколько более высокой математической культуры. До этого мы просто умели решать уравнение, и все. Сейчас будет немножко более сложная штука, но там как бы, я думаю, что... Нормально это освоите вполне. Сейчас мы это сделаем, сейчас опять помашем, да? Угу. Отлично. Все, сейчас высохнет. Итак, приступаем к делу. Мы делим n на n. То есть мы хотим записать, вот, что, что вообще такое деление, да? Что значит мы делим, э, скажем, там 10 делим на 9, да? Что это означает? Я утверждаю, что это как раз мы его переводим в десятичную систему счисления. Вот ровно это и происходит. А, просто в, в, в отличие от ситуации, к которой вы привыкли, деление будет бесконечным здесь процессом. Вот, то есть вы выделяете первым делом, сколько раз укладывается, да? Вот у меня было 10 девятых. Первый вопрос, сколько раз, сколько, ну, сколько целых да, здесь есть? Ну, как раз одна, да? 1 на 9, 9, 9 вычитаем единица, на 9 не делится, и мы дополняем нулем. Это ровно то самое, что мы раздвигаем микроскопом шкалу в 10 раз. То есть, обнаружив, что это число между единицей и двойкой, мы из него вычли вот эту единицу, оставшиеся мы рассмотрели на более крупной шкале. И, соответственно, ищем дальше, что будет. 10 делить на 9. Тут ставим точечку. Ну, опять 1. Ну, уже видно, да, что дальше будет? Дальше будет 1. И этот 1 будет до бесконечности. Ну, вы, наверное, и так знаете, что 10 делить на 9 – это 1 и 1 в периоде. Вот. Теперь давайте напряжем наше воображение. И начнем делить. Какая-то деталька. Вот, начнем делить в произвольной системе счисления вычислять произвольное рациональное число. Ну, какое-то количество раз вначале уложится целое, да, пусть это будет L, да, L. Дальше будет стоять точечка, да, потому что дальше будут уже дробные меньшие единицы. L на N тут получится, и разница вот эта, M минус LN. Она меньше, чем n. То есть мы разделили с остатком да, в начале. Первое действие — отделение деление с остатком. Не даром, мы его раньше изучали, да? Раньше всего. То есть вот здесь первое, что мы сделали, это поделение с остатком. Если m меньше n, значит нам сразу уже повезло. Можно уже начинать с дробной части. Если m меньше n, то ставим 0. И... Вот. Хорошо. Теперь, что я дальше делаю? Что мне надо дальше сделать? Мне надо вот это число, которое меньше, чем n, умножить в обычной ситуации на 10. А, да, соответственно, на основании системы счисления. То есть, если вы десятичный, то на 10 умножаете, если в двоичный на 2, в на 3, восьмиричный на 8 и так далее. 16, на 16. То есть, здесь, значит, давайте q, назовем q, это вот система счисления. Это на, на какое количество отрезочков мы разбиваем каждый следующий раз. То есть в какое количество раз мы этот микроскоп раздуваем. Да, вам перемена нужна будет? Вы нормально, да? Будете? Вот. Значит, и так. Умножаем на Q вот это число. Пусть это число альфа. Мы теперь умножили на Q и уже смотрим. Ну, мы смотрим, больше оно n или меньше, да, в этот момент. Но если нам как-то совсем уж не повезло, и оно все еще меньше n, мы еще раз на Q умножаем. Q квадрат ставим. Ну и по, на самом деле, аксиоме Архимеда, а в школе говорят очевидно, что в конце концов Q в, как, ну, в какой-то степени станет уже больше, чем n. Ну и очевидно, в какой-то момент до этого альфа Q в какой-то степени станет больше n. В этот момент, ну там каждый раз домножая на Q, вы ставите здесь нолик в соответствующей системе исчисления. Ну вот, допустим, альфа Q квадрат уже больше n. Что вы теперь делаете? Вот у вас это вот альфа q квадрат, оно больше n. Вы опять делитесь с остатком. Правильно? Следующий шаг это опять деление с остатком. Только уже число альфа q квадрат. Ну, допустим, здесь появилось там, вот это было бета 1, здесь будет бета 2. Умножаем, получается n бета 2. И разница опять есть остаток. Ну, давайте, вот это, вот это будет гамма 1, а это будет гамма 2. Вот эта разница, вы знаете греческие буквы, да? Да. Вычитаем, получаем гамма-2. Она опять меньше n. Умножаем на q. Умножаем на q. Здесь появляется бета-3. Здесь получается n-бета-3. Возникает гамма-3. Оно опять меньше n. Мы опять умножаем на q. Значит, теперь одно из двух. Опять одно из двух. Либо в какой-то момент... Деление будет нацело. Вот просто раз и все. Вот здесь вот в точности β4 умножаешь и остается 0. Тогда мы заканчиваем, ставим точку и говорим, число в куичной системе выражается конечной десятичной дробью. Ну, конечный это как бы частный случай. Периодически можно считать, если напрячь наше воображение. Значит, мы заключаем, что будет конечная дробь. Ну, это частный случай периодического. Ну, ноль просто повторяем бесконечное количество раз, да? Да, но если это не так, если никогда не наступит деление, то смотрите, каждый раз вот эта последовательность у меня идет остатков гамма-1, гамма-2, гамма-3, гамма-4. Это кто такие? Это остатки от деления на n. А сколько всего остатков от деления на n? 0, 1, n-1. Сколько их? Ровно n. Иными словами, их конечное количество. А мы бесконечно делим. Мы договорились, что ни на каком шаге не было деления нацело. Какой математически строгий вывод из этого следует? Что любая периодическая. Ну, это мы сейчас будем доказывать, но пока вот про эти остатки. Да. Мы не можем бесконечное количество раз без повторений гулять по вот этому множеству. Уже через n плюс один шаг какие-то два остатка. Я не говорю какие, я этого не знаю, но какие-то два остатка уже повторятся не более, чем через n плюс один шагов. Это называется, знаете как? Называется принцип Дирихле. Принцип Дирихле. Зайцы и да, зайцы и клетки. То есть. Наши клетки, это вот они, их n. А зайцы остатки, они в конце концов, какой-то зайц к какому-то другому зайцу попадет. Если, разы, если остаток равен нулю, не Нет, если он равен нулю, еще может оказаться, что остаток настолько мал был, что при домножении на q все еще меньше n. То есть это, это в принципе, ну как бы это а, нормально. Нет, я, да, я, вот правильно, на самом деле, хм. Правильное замечание, что надо смотреть только на надо не нулевые остатки. Потому что при остатке 0 дальнейшая судьба, э, то есть когда остаток был когда остаток был меньше, даже при умножении на q меньше, чем n, тогда вопрос при умножении на какую степень он перегонит n. И здесь возникает тонкость. Но можно обойти эту тонкость так. Будем игнорировать эти нули, все равно этих нулей их как бы... Но не, не нулевых остатков будет все равно бесконечное количество, потому что иначе бы ну, процесс все равно остановился в каком-то месте. То есть, если не нулевых остатков, давайте уберем отсюда ноль, еще кстати, хорошее замечание, которое нужно сделать, что рассматриваем мы только не нулевые остатки, потому что если возник ноль, то мы не знаем точно, что дальше будет. Один раз нужно будет умножить на Q, или два раза умножить на Q, или три раза умножить на Q. Но если не нулевых остатков только конечное количество, то это тоже все равно, все равно означает, что в какой-то момент мы поставим точку, когда они все исчерпаются, все, дальше, будут, дальше просто будет чистый ноль. Вот. А значит, не нулевые тоже будут когда-то повторяться. А вот если повторится ненулевой остаток, то повторится и все подряд. То есть, как бы, что у нас происходит? У нас, допустим, было деление там на 118. И возникло число 61. А потом еще раз возникло число 61. Значит, ну что дальше происходит, да? Ну, все дальше просто одно и то же, да? То есть здесь мы смотрим, как они значит, сравниваются. Ну вот тут вот возникнет 60, 610 делить на 118. В этом месте тоже возникнет 610 делить на 118. Ну, ясно, что если там и там одни и те же вещи, то и следующий тоже будет одно и то же. Здесь и здесь будет стоять одно неполное частное. Мы умножим, вычтем, и будет один и тот же остаток уже и на следующем месте. То есть из повторения не нулевых остатков сразу же следует, что вся дальнейшая судьба будет повторена. Но это просто означает, что с первого появления вот этого 61 до второго появления 61, вот этот вот период будет дальше бесконечно повторяться. Снова через, раз здесь через 8 шагов появилось снова 61, да? то в точности те же действия приведу, что здесь тоже через 8 шагов опять появится 61, здесь через 8 шагов появится 61. Ну и, собственно, дело сделано. То есть мы получили повтор с какого-то места. Я ничего не утверждаю про начальный отрезок, он может быть каким угодно. Но с какого-то места пошел уже повтор, потому что просто остатков меньше, чем бесконечность. А мы предположили, что процесс никогда не закончится за конечное время. Значит, он должен быть периодическим. И все доказано. Итак. Давайте суммируем информацию, которую мы знаем. Просуммируем информацию, которую мы на сегодня знаем про позиционные системы исчисления. Рассмотрим любую, любую дробь, то есть любое рациональное число. Тогда в любой системе исчисления оно, это число, Запишется либо конечной позиционной дробью, либо периодической начиная с какого-то места. Периодическое оно будет тогда и только тогда, когда в сокращенном виде m разделить на n, n является делителем q в кат, и где q это позиционное вот число. Да? То есть то, в, каких, в какой именно системе чтения мы делаем. Вот. Если же. В числителе нет, и числитель не делит кубкатой, тогда получится бесконечная, но периодическая дробь. Вот. Ну и, соответственно, получается, что в разных системах числения разные рациональные числа записываются то конечной дробью, то бесконечной. Скажем, одна треть в троичной системе как запишется? Ноль целых. Что дальше будет? Одну треть в троичной системе. Что такое одна треть? Она живет вот здесь, да? Что такое троичная система? Я должен поделить на 3 и посмотреть, куда попало. 0,1, конечно, все. Вот это равенство верно в троичной системе счисления. То есть в троичной системе конечная, конечная дробь 0,1, и Все. Ну, как бы 0,1, 0 и ,1, 1, это в любой куичной системе исчисления, это 1 разделить на ку. Десятичная это 1 десятая, второичная это 1 треть. А в нашей десятичной это 1 треть выписывается длинной периодической дробью 0,3 в периоде. То есть получается, что разные системы исчисления приводят к разным а, совершенно ситуациям одни и те же дроби. а а именно иногда к бесконечным периодическим, а иногда просто к конечным. Хорошо, давайте теперь поговорим о бесконечных непериодических дробях. Вот бесконечные непериодические в какой бы системе счисления ни были обнаружены, это всегда означает число нерациональное, не дробь. То есть как бы если число не дробь, тогда во всех системах счисления оно заведомо бесконечное и заведомо непериодическое. То есть такая характеризация Чисел, которые называются... Это нормально. Это, нормально. Это, это издержки свежего воздуха, если открыто окно. В студии, где я часто записываюсь в Москве, вот, там, значит, если открыть окно, там все время ездит трактор. И очень громко. Но если закрыть, то ужасно душно становится. И мы постоянно выбираем то ли трактор слушать, то ли, значит, страдать от духоты. Но здесь не трактор. Здесь нет, наоборот, это звуки более приятные, чем звуки трактора. Вот. Итак, как пол получить иррациональное число? Возьмите, просто напишите какую-нибудь заведомо непериодическую дробь. Что это такое? Это такой алгоритм, да? Написать единицу, потом написать 1, 0. Потом единицу, потом 2 0, а потом единицу и так далее. На каждом шаге, да, до бесконечности вы. На, на, на каждом шаге расстояние между соседними единицами увеличиваете на единичку. Ясно, что ни о каком периоде речь не идет. 0, и угу. Ну, и как бы ясно, что таких механизмов сколько угодно, да. <coughs> можно выдумать сколько угодно механизмов, которые вам дадут заведомо непериодические дроби, ну и будь там она записана в десятичной системе или в какой-то другой системе, неважно в какой, такая дробь никогда не равна m разделить на n, то есть можно предъявить иррациональное число. Вот, но на самом деле есть, ну как бы, ну что это за число, я взял его и придумал, да, в нашей, в нашей окрестности есть иррациональные числа гораздо более симпатичные. Вот, и, значит, про... Наверное, вы знаете какое-нибудь одно иррациональное число. А? Yeah. Да, но вы не знаете, наверное, как доказать это, да? А, потому yeah. что это Можно. 7 лекций на мехмате МГУ на четвертом курсе. Е, да. Е тоже иррационально, а это тоже немало лекций. Yeah. То есть yeah. это yeah. как yeah. бы yeah. такие числа, которые действительно иррациональны, но они... Школьными методами это никак не доказывается. Про Е можно. Единственное, вот про Е на самом деле доказать можно. А? Вот. Вот я как бы на него намекаю все. Действительно, есть число, которое гораздо более осязаемое школьными методами. Корень из трех делить надо, пожалуйста. Любой корень из любого числа э, рационального, в котором, если все сократить, вот если числитель, значит, то, точное утверждение такое. На самом деле берем. Любое рациональное число, которое представляется дробью несократимой, так что в числителе или в знаменателе, хотя бы в числителе или в знаменателе, хоть в одном из них, встречается в разложении на простые простое число в нечетной степени. Вот если хоть, хоть где-то встречается хоть одно из простых чисел в нечетной степени, либо у числителя, либо у знаменателя, то извлечение из него квадратного корня немедленно, неумолимо приведет к тому, что оно будет иррациональным. Это первое. Но это как бы немножко сложнее доказать, чем просто про корень из двух. Про корень из двух мы сейчас все докажем. А к тому утверждению надо идти через так называемую основную теорему арифметики, которая в школе обычно без доказательств постулируют, что она просто есть и все. Вот. А еще можно просто написать, извлекая корень к из степени, если вы извлекаете. Только следите вот за тем, если в числителе, в знаменателе, как бы если все числа, все простые входят в степенях кратных к, Тогда, конечно, вы нацело извлечете его. Ну, в смысле, не нацело вы сможете извлечь. А вот если хоть одна степень будет некратная, уже будет число иррациональное. Но вот это утверждение, оно более, допустим, сложное. Но про корень из двух мы сегодня некоторым методом все докажем. Для корня из двух есть огромное количество разных методов доказательства, что оно иррациональное. Но вот один из них мы сегодня пощупаем. А для того, чтобы его пощупать, мы сейчас перейдем к другой записи чисел. Позицион... Так, позиционные были. Цепные дроби. Цепные дроби. Пример. Начнем с примера. Беру лист бумаги. Я был уверен, что... О, выходи решать, да? Вы фигачили. Ой, она еще будет, что ли, да? А, это не условие, это просто... Ага. Ну, вы в курсе, да, что я директор в этом году это Олимпиады? Причем именно за, за ваши классы как раз, по-моему. А, или за девятый. Ну, в общем, да. Так что, когда будете материться по поводу задач, материтесь на меня. Или все-таки сейчас девятый, я вот не помню, восьмый и девятый одинаковый вариант, да? Вот, я за них директор, за восьмой и девятый. Я вычитывал все сам лично много раз. Так да, что, будете знать, на кого материться? Так вот, берем лист бумаги, как вот, видите, как чудно, да, и вдруг попался, как раз выходи решать. Такие чудеса, маленькие чудеса. И смотрим, какой у него размер. Вот сколько здесь, кто знает, в сантиметрах, в миллиметрах? 33, кажется. Это в сантиметрах, да? да а в миллиметрах, на самом деле, 297. Переворачиваем, сколько здесь? Ну, 210. Надо разобраться заодно, почему это именно так. Сейчас да. будем разбираться. Ну, не, не, не, нет, ну конечно люди так решили, но почему они так решили? Какое почему? Почему течение, они. Серебряные... Почему не вот так? Вот смотрите. А, ну давайте, давайте прямо с этим вначале разберемся. Э, какая была у людей задача? Предположим, что. Ну, ясно, что проще сделать квадратные листы, правда? Нет, просто квадратные. Нет, нет, нет. мы бы просто все привыкли Мне к очень таким. Ну да, их как бы не упакуешь, да, в рюкзак? Ну, ну да, ну хотя с другой стороны, если бы были такие стыли, Было бы, Был такая... бы... Правильно, вот именно, что была бы другая реальность. Мы просто привыкли да, к той. Не... Но я утверждаю, что та реальность несовместима с здравым смыслом. А вот это совместимо. Вот давайте я сейчас объясню. Значит, предположим, что вы хотите распечатать объявление о каком-нибудь там рок-концерте или какой-нибудь лекции популярного какого-нибудь математика. Помещайте сюда рожу соответствующего, там, гитариста или математики. Здесь написано, приходите все туда-то. А потом выяснилось, что нужно гораздо больше сделать этих объявлений, чем изначально было сказано. И надо бы бумажки сделать поменьше. И вы берете эту квадратную бумажку и разрезаете на две. И на каждой помещаете то же самое объявление путем копипаст. Что здесь будет? Вот такая рожа. Ну, очевидно, да? Пропорции. Композицию... Ну да, можно, но проще-то было бы, если бы рожа Стоимость осталась такой же. Да, быстрее будет, Нет, если то, рожа. Можно и про нашу... Вот нельзя. Это единственные параметры, при которых не будет меняться рожа. И буквы тоже. То есть здесь были там буквы нормальные, а здесь стали какие-то вытянутые. А... Ну давайте просто зададим, вот, что мы хотим от листа. Мы хот... Ну, я, я же не хочу на 4 делить, я хочу на 2 поделить, да? На 4 совсем маленькие будут. Я хочу лист поделить на 2. Я хочу такой лист, что вот у меня было изображение. И когда я поделил на 2 и сделал на маленьком, то изображение не вытянулось, не уплющилось, а осталось с теми же пропорциями. Какое условие нужно поставить? Не, ну давайте все-таки к нему придем. Условие какое будет? Вот она, математика вокруг нас. Ну, математика всюду. Надо, чтобы такое... Вот мы рассматривали батарею, она шатается. А почему батарея шатается? А потому что трубы вытянулись, когда в них дали тепло, и батарея вверх вылезла ну, и шатается. Просто... Кто-то не знал математику, ну точнее физика, но не важно. Значит, она везде вокруг нас. Математика вообще везде вокруг нас. Вот лист бумаги. Ну, если Давай. Так. Было 100%. равно чему? X. X, y, y. <связываем> это здесь? N, y, ну вот один раз просто разделим мы посмотрим. Если один раз будет такое отношение, то <связываем> и все... Было. А, ой, это... А, я, ага. Да, соотношение, да. А здесь какое? <связываем> Кто сказал про соотношение? Какое оно теперь вот здесь? Вот если здесь x и y, я разрезал пополам, то какие здесь длинные? Правильно, y-то остался. Я же разрезал, y остался, но он стал длинным. А это? x пополам, правда? Теперь x к y должен быть равен y к x пополам. Иными словами, давайте, x пополам, это как двойка, куда пошла теперь? Числитель. Значит, x делить на y равно 2y делить на x. Правда? Как это решается через пропорции? Прекрасно, молодцы. Или, иными словами, x разделить на y, возведенное в квадрат, равно 2. Итак, а что такое число, которое в квадрате дает 2? Это корень из Корень квадратный из двух. Значит, требования здравого смысла нам говорят, что отношение сторон листа бумаги должно быть корень из двух. Больше к меньшему. И никак иначе. Иначе у вас рожа будет вот искривляться. И только в одном случае она не будет искривляться. Если что? Ну да, если ленивый, то вот единственный вариант не искривляться, это сделать вот такое отношение. Вот если корень из двух, пожалуйста, я ленивый. Я сделал копипаст. все уменьшилось нужное количество раз, и там, и там. Пропорции сохранились, рожа осталась. Наше чувство прекрасного не разрушено кривыми зеркалами. Итак, отношение идеального листа бумаги в идеальном листе бумаги, отношение должно быть равно в точности корень из двух. Но реализовать это отношение по некоторым причинам, к которым мы сегодня придем, нельзя. Поэтому это будет лишь примерно быть. Это будет лишь примерно равно корень из двух. Не в точности, а примерно. А теперь я это отношение, во-первых, сокращу на что-то. Кто знает признаки делимости и скажет, на что это сокращается? Молодцы. Сколько будет вверху? Да, я уже слышал правильный ответ. А внизу? 70. Вот это уже не сократимо, потому что здесь делители 3 и 11 простые. 2, ну простые 2. 5 и 7. 5, 10 это 2 5 Простые надо смотреть. 2, 5 и 7, а здесь 3 и 11, и ясно, что уже не сократимы дальше. Так, хорошо. Так вот, теперь я... Э, теперь давайте первым делом, вот первым делом, мы возьмем калькулятор и посмотрим, насколько корень из 2 отличается от этого числа. Итак, у кого есть с собой калькулятор, э, ты вычисляешь 99,7. У кого близко калькулятор, ты корень из 2. Так, у тебя получилось. А до, до пятого. Окей. Одно целое, Одно целое. 42 достаточно, достаточно. Так, а корень из двух кто излег уже? А теперь смотрите на это. Кошмар, это Четыре знака после запятой. Ну, кто может различить четыре знака после запятой? Ну, ясно, что ни в какие приборы уже не различат, это микроны. То есть лист бумаги, да, там, отличается по размерам от корня из двух на не, незаметную величину вообще, совершенно незаметную. Теперь тогда вопрос, а как вообще до этого можно догадаться? Как догадаться, что это дробь? Где-то есть какая-то дробь вообще, как вообще догадаться, что где-то какая-то дробь так хорошо приближает корень из двух? Корень из двух? Как... Ну, либо перебрать, да, все. Вот это знали египтяне. Как они это знали? Они, конечно, Еще просто перебирали. Они пере... У них было много времени, у них были рабы, за них все делали, да, там. В общем, у них было полно времени, они перебрали. Но мы не немало, у нас нет столько времени, у нас нет рабов. Мы все свободные люди в свободной стране, земле и так далее. Поэтому нам нужно придумать что-то, чтобы скорее это сделать, чтобы не перебирать. Давайте сейчас я вам покажу, как это сделать, не перебирая. Заодно мы получим следующее приближение, которое будет еще более точным. Итак, это намечена дальнейшая дорога. А теперь начинаем идти по этой дороге. Итак, сейчас я сделаю некоторые манипуляции, которые вначале совершенно непонятно будут зачем и почему. Хорошо? Это такая типичная математика. Если вы берете, если вы попадаете на семинар в каком-нибудь математическом институте, там приходит докладчик и говорит, рассмотрим следующую конструкцию. И начинает наворачивать на доске что-то совершенно не, непонятное, откуда взятое, там какая-то, там как после порции джина хорошая, там, из головы возникшая. Да, согласен актуальное сравнение. Вот. Ну и как это в этом самом Канандоле было, да? Что заставило художника нарисовать это животное, не иначе как солидная порция джина. А другого объяснения вам не приходит в голову, господин Милон. Вот, Ну, короче, там начинаются какие-то жуткие там чемоданы на доске, а потом вдруг оказывается, что они из них там что-то выводится быстро. Что-то, что математики давно хотели. Значит, сейчас я делаю странные действия. 99 буду сейчас делить на 70. Вначале я запишу, как в школе. Это 1 и еще 29,7, правда? Но почему-то я 29,7 хочу перевернуть... И написать как 70-29. Ну, наверное, я хочу опять выделить целую часть, да? да? Капитан очевидность говорит, что мы хотим опять выделить целую часть. Что получится здесь? 2 и сколько останется? 22. 12. Ой, да. Так, 2 плюс 12-29. 12-29 мне опять не нравится. Потому что оно опять имеет такой вид, да? Я поэтому пишу 29 двенадцатых. Так. 2 5. И 5 остается. 2 плюс 5 двенадцатых. Ну, позвольте дальше прямо в уме, да? 5 двенадцатых это единица, деленная на 12 пятых, да? Там сколько? Опять 2. Остается 2 пятых, да? 1 делить на 5 вторых. 5-2, Это да что 20, такое, а? А сколько остается? Одна вторая, это один разделить на 2. и здесь возникло целое число. У него нет больше никакой дробной части. Я ставлю жирную точку и заявляю, что 99 седьмых разложено в цепную дробь. <толкно> вот это 4. называется цепная дробь. Я поставил жирную точку, потому что дальше уже ничего нет. А теперь внимание, сейчас я взываю к вашей математической интуиции. Утверждение, которое как бы, ну, формально доказывать нет смысла, потому что в него просто надо вдуматься. Любая дробь за конечное время закончится в этом процессе. Любая. Почему? Почему? Потому что вначале мы выделили целую часть, стал знаменатель больше числителя. Потом упоминали опять числитель, а теперь у нас знамена... вот этот вот числитель маленький стал знаменатель. Я беру остаток от деления на него предыдущего, да? Остаток опять еще меньше. Я опять переворачиваю. Остаток попадает вверх, значит что-то еще меньшее вниз. Остаток еще меньше. И ясно, что мы же не можем бесконечное количество раз уменьшать какое-то целое число. Да? На каждом шаге здесь будет стоять меньше, вот, чем на предыдущем шаге. Но значит за конечное число раз возникнет целая делимость, делимость нацела. Вот. На самом деле придумал это Евклид. И именно так он и проводил алгоритм Евклида. У него на самом деле были разные варианты проведения алгоритма Евклида. Но вот один из них это цепная дробь просто. А алгоритм Евклида учат в школе. Учат в школе, учат в школе. Но э, не так, да? А на самом деле так гораздо проще, по правде-то говоря, да? Есть не, несколько э, за время истории значит, э, школь, школьных реформ, было несколько таких совершенно вредительских реформ. И вот одна из них это покидание вот этой техники. Вот. Эм. Но в общем, это по сути в Клиде. Я слышал, что он за конечное время закончится. Каждый раз вы уменьшаете число. Ну, вот у вас такое получилось выражение. А теперь я буду раскладывать в цепную дробь корень из двойки. Итак, 99,7 мы их запомнили. И сейчас все станет ясно сразу же. Сразу же все станет ясно. Но для этого мне нужно некоторое выражение, связанное с корнем из двойкой. Знаете ли вы такую формулу? А квадрат минус b квадрат. Знаете, конечно, да, такую формулу? Я могу в нее подставить любые а и Б, правда? В частности, я могу подставить корень из двух вместо а и единицу вместо b. Тогда что написано слева? слева. Ну вот, чему оно равно, вот эта разность квадратов, не раскладывая, чему оно равно. 2 -1, 0 ,2. Ну, нет, э, почему? Просто 2 минус 1, и все. 2 минус 1. 1, да? Значит, единица, вот я для чего-то написал единицу в таком странном виде, да? Ну, понятно для чего, чтобы теперь написать, что единица это корень из 2 минус 1. Умножить на корень из 2 плюс 1. То есть вот, вот, вот мне на самом деле вот это вот равенство, оно очень нужно. Вот оно. Ну да, там получается, что вот да, они друг на друга, да, 0,41, 42 и так далее. Умножить на 2,4142 и так далее. оказывается, равно в точности единицы. В точности. Точно. Да. То есть это совершенно точное равенство. Но тогда отсюда следует, что корень из двух. Минус 1 равно 1 разделить на корень из 2 плюс 1. В самом деле. Вы согласны со мной? Ну, казалось бы, я же нигде вас не обманывал, да? Корень из 2 в квадрате это 2. 2 минус 1 это 1. Разность квадратов действует как для рациональных, так и для любых других чисел, хоть комплексных, хоть каких угодно. Это общая просто формула алгебры в любых кольцах, простите за выражение. Вот. Ну и, соответственно, э, вот это верно. А вот это я сейчас буду этим пользоваться. Поехали. Корень из двух равно 1 плюс корень из двух минус один. С этим вряд ли кто-то будет спорить, да? Но... Э, Теперь я вместо корень из двух минус один? Нас заперли. Да, нас заперли. Печально. Математика forever. теперь. А, ну, тогда ладно. <laughs> ну в принципе, здесь не очень высоко, да. Нету. И там кусты, прыгнуть не проблема. А, а, кстати, гениально, на шторах без проблем можно съесть. Совершенно. Я вам скажу страшную историю, но вы только не повторяйте. Я когда был в вашем возрасте, я вынесли на шторха закрыть. Я сбежал с урока через окно. А вот с какого не скажу, потому Пожалуйста. что, потому что э, как бы, в каждой школе есть урок соответствующего предмета. И вы будете ходить на него уже со смехом, если я скажу. Да в общем, есть некоторый предмет X. Некоторый предмет X. Вот. Некоторые X. Но, но мы и так выходим И с этого предмета X, ну хорошо, загадка, этот квест разгадывается в интернете. Кое-где я об этом сказал в интернете, но это редко где встречается. В общем, есть некоторые предметы X, которые я ненавидел и я с него убежал через окно, но это был первый этаж, это был первый этаж, а дальше была такая сцена, учительница, условно, назовем ее Марья обозначим, обозначим ее за мариванну Ивановну, она говорит, так, ну а вот по этому поводу сейчас выскажется, так, ну Алексей Саватеев, Саватеев, Саватеев, в зале такой, а, в классе смешки, такие смешки, смешки, и кто-то так говорит, Марья Ивановна, вы знаете, он вышел из класса. Что вы мне говорите? Вот дверь, вот я стою. Что вы мне рассказываете? Смешки усиливаются. Марья Ивановна, он вышел через окно. Дальше моя бедная мама бегала значит, на родительское собрание, значит, краснела везде, соответственно, по этому поводу. Вот такая была история. Вы уничтожили эту школу окончательно, Сказал, что за приложение. Да, я не скажу все-таки. Значит, корень из двух минус 1 теперь я заменяю. Что у меня получается? Один делить на корень из двух плюс 1. Согласны? Да. А теперь, внимание, есть среди вас любители информатики? Да. А знаете, что такое рекурсия? Да. Когда что-то повторяется? И тогда оно потом повторяется бесконечное количество раз. Ну просто так жизнь устроена, да? Вот смотрите, я выделяю отсюда целую часть. Чему она равна? Целая часть. Нет, целая часть, целая часть. Вот с чего начинается это число? Два. Ну, мы же как раз обсуждали, что 0.4142 умножить на 2.4142, да? То есть здесь два. Но если я выделю, что останется у меня? 2 плюс что? Корень из 2 плюс... Конечно! То есть будет 2 плюс корень из 2 минус 1. А теперь внимание, это шаг рекурсии. Видите, да? Видите, что здесь повторилось? А значит я опять должен заменить на 1 делить на корень из 2 плюс 1. И опять выделив двойку, заменяю на 1 плюс 2 делить на корень ну, из 2 минус 1. В данном случае это будет бесконечная дробь. Да. да? Это будет бесконечная дробь, будет а следовательно корень из 2 не является рациональным числом. Браво. Потому что не может быть э, все рациональные, все конечное время живут, дальше уже все, умирают. А у нас бесконечность, и это вот, так сказать, это самое убедительное, на мой взгляд, доказательство иррациональности корня из 2. В школе используется через делимость обычно доказательства, но оно, оно понятно и простое, но оно вот не ложится, я так, как бы, школьник должен очень хорошо чувствовать делимость, чтобы его понимать. А здесь ничего не надо чувствовать, ну, просто совершенно очевидно, что любая дробь раскладывается в конечную, а здесь очевидным образом получилась рекурсия, и у нас бесконечная. Кстати, а все. Брать, брать, вот, вот, молодец, заметил, что начало-то очень похожее. Ну вот вам и ответ на вопрос, как это люди догадались. А вот так они взяли приближение. А давайте следующее приближение возьмем. Возьмем здесь даже еще два этажа. И, при, и вот это приближенное будет равенство. И давайте посмотрим, какое рациональное число получится и какая степень близости к корню из двух у него будет. Но ну, а на предыдущий ответ мы на все ответили. 99,70 это просто шестой этаж этой дроби. И именно так и получается такая точность. Математическая теорема, которая сложная, <coughs> утверждает, что самые лучшие приближения для корней из двух при заданном размере числителя и знаменателя, ну понятно, если мы там разрешим числитель и быть числами порядка миллиарда, то это одна история, а если мы разрешаем им быть числами порядка там 100, это другая история. Если дадим миллиард, то будет, конечно, лучше приближение. Так вот, утверждение такое, что какую бы точность мы ни задали, в диапазоне этой точности надо брать именно этажи вот этой вот цепной дроби. Более того, это утверждение не только для корней из двух, а вообще для любого числа. И это все, это связано со многими именами, но вот из наших это Хинчин. Ученый, фамилии Хинчин, советский ученый, да, наш... А вот, он это самое, у него даже книга есть «Цепные дроби», там много разных интересных, очень красивых результатов и утверждений про них. То есть нам на самом деле просто, чтобы брать приближение корни звук, звука, надо вот так отсекать. Ну, давайте попробуем упражнение по устному счету. Что у нас получится? 2 плюс 1 вторая. Да, то есть 5 вторых. Переворачиваем. 2 пятых. Сейчас мы вначале будем узнавать уже известные нам, а потом уже... Так, 2 пятых плюс 2, 12 пятых, помните, да? 5 12 плюс 2, 29 12. Ну, в общем, да, посади. 12 29, 70 /29, 20, значит, 70 29, 29 70. Дальше идут уже изменения. Дальше идут изменения, потому что вместо единицы здесь стоит двойка, еще два этажа. Значит, вот здесь стоит 29,70. 70. А дальше нужно уже немножко попотеть. Уже чем дальше, тем сложнее в уме. 140, 169, 70. Значит, 70, 169, если не ошиблись. Ну-ка. 338? 408, 169. Нет, сейчас, ну-ка. Нет, 338 30, по-моему, все, все правильно. 338. 30, а, 338, 30, 408, да. 408, 169. 169... 408. 577. 408. И утверждается, что это еще лучше. Так, проверяем. Ты, как обычно, диктуешь вот этот результат. Так, 41, 42, 156, 86, да? 1, 100, 41, 42. Дальше что? 156, 86. 156, 86. Так, кто извлекал квадратный корень? Напомните еще разок. Ага. Дало нам еще одну циферку. Но, в принципе, эти тоже близки. На самом деле, следующий этаж даст еще пару цифр. Там не, не, не всегда равномерно, но каждый раз все больше и больше цифр дает. То есть это увеличение, как бы, оно вот... Оно так, оно, вот эта вот дробь постепенно, она все, все больше и больше. Но уже там, грубо говоря, 50 этаж, 50 этаж, даст, сейчас скажу примерно сколько цифр. Если я не ошибусь, нужно возвести два. так, ну сейчас, там, ну там нет, там с числом Фибоначчи немножко связано, 2 в 50 логарифм по основанию числа Фибоначчи, а 2 в 50 примерно. Ну, короче, где-то 35 точных цифр гарантировано. Но 35, ну что-то такое, да, там, там как ни странно, золотое сечение, золотое сечение. Там, там, там э, самое главное, что есть в цикных дробях, это золотое сечение. Но это вот как бы, это уже надо хинчино читать. В общем, суть в том, что будет примерно 30-35 э, одинаковых знаков. И это достаточно даже для точности попадания ракеты там, в данную иголочку потенциального противника. Понятно, да? То есть это уже все. 35 знаков, ну это как бы за пределом любой точности. Поэтому в математическом смысле слова цепные дроби дали инструмент мгновенного на, на нынешних компьютерах просчета точности. Ну а мы закончим, знаете, чем? Некоторым еще интересным наблюдением. Ну да, сейчас будет последнее наблюдение. А дальше я вас приглашу на канал, где куча всего происходит на сайт, где куча но лекций. В Нет, он у меня свой. У нас свой. О, да. Он, ну, я на самом деле очень много где записываюсь. В Фоксфорде еще не записывался, но, в принципе, очень много где есть я, но есть и наш собственный канал, где мы э, постепенно все пишем, пишем. Значит, и так. Э, наблюдение. Раз корень из двух, как мы доказали, дробью быть не может, то... То, сейчас тут сотрется я скажу что то оба оба оба ой-ой промазал промазал промазал Какой красивый след остался. да это рыба это акула акула плывет а что это не такие плоские ничего себе я... капитана Немо-то я знаю читал книгу А это какая-то это современный фактор в телевизоре да или в компьютере Мульти... а надо же блин а я не знаю а Итак вот такого значит, при любых М и Н верно вот это То есть неверно что М разделить на n равно корни У. Но значит, что двойка никогда не может быть равна отношению m квадрат делить на m квадрат. Правда? Нет. Ну, это то же самое. Но тогда квадрат одного числа не бывает равен удвоенному квадрату другого. Это все то же самое, да? да? Ну, то же самое, да. Значит, если я из одного квадрата вычту удвоенный квадрат другого, то это никогда не ноль. Ноль не бывает. Теперь вопрос. Слева целое число. Справа утверждается, что оно никогда не ноль. Какие первые возможности, если вот мы хотим близкие выражения искать, m делить на n, близкие корни из двух. Первая возможность какая, в принципе? Вот если не ноль, то что? что? То ближе всего к нулю. Один, да? Значит, вот первый вопрос. А бывает ли вот так? Это называется уравнение Пелля. Но Пель к нему не имел никакого отношения, а выдумал его знакомый вам товарищ, хорошо знакомый вам товарищ, которого зовут Пьер Фирма. Да, и он же его решил в общих чертах, ну точнее наметил, нет, там были, там долго было, его, его решали некоторое время. В общем, вот если здесь подставить э, вместо двойки любое число, не равное квадрату какого-то целого, то получается целая серия таких уравнений, которые очень полезны в теории диафантов приближения и так далее. Ну вот я хочу показать, что полученные приближения это уравнение решают. Ну действительно, рассмотрим 99 и возведем его в квадрат. ну как-то в уме? В уме? А, ну так 899. А, не. Близко, близко. А? Не. а. Еще раз? вот так совершенно верно а это в квадрате Ну это просто да сколько это 4 900 а если удвоить все видите все хорошо ну и завершу я тем что давайте к 557 возведем в квадрат 29. 332 929. Так, а 408 в квадрате? 166 464. И теперь удваивай. 332 928. Магия в силе. Опять на единицу. Огромные числа отличаются на единицу. Даже на 35 этаже все будет так же. Теорема не очень простая, что в цепной дроби всегда будут получаться на каждом этаже решение этого уравнения. Но на самом деле через этаж будет мелькать то минус один, то плюс. Мы просто через два этажа перепрыгнули, поэтому снова плюс. На предыдущем шаге был бы минус. Вот, и это есть все решения этого уравнения. Больше нет, но это уже большая крутая математика. Вот так. Я надеюсь, я вас заинтересовал великой наукой, великой и ужасной. А теперь я вам расскажу про э, эти самые... Сайты, да. Давайте. Так, значит, ну у меня есть, во-первых, э, э, скрытая реклама. Так как я профессор физтеха, то, во-первых, я всех вас там потом жду. Но, конечно, по-честному надо было бы сказать, что я сам там очень редко бываю, потому что все время езжу с лекциями. Вот. Но у меня там курсы записаны, курсы матоанализа, матана, линейный алгебр, записаны на фистихи на платформе там. Но наш собственный канал выглядит следующим образом. Он тоже сейчас постепенно наполняется. ком. Маткульт привет русскими буквами. Как бывает, физкульт привет, да? А тут Маткульт привет. Это один вход, а еще нам а, с широкого барского плеча дали вот такой адрес. Он туда же ведет. Прям Ваня Ященко дал, да, который всей математикой заведует там. А, в России он дал вот После это вот. YouTube? Ну вот это вот сразу ведет сюда, да. То есть можно так добирать, можно так набирать. Ну, царское было бы, если бы mas.ru туда вело, вот это было бы, да. Дальше, значит, очень много лекций вот здесь. Вот здесь очень много лекций. А, Во-первых, лекции, во-вторых, книга, если вдруг кто что не понял сегодня, книга «Математика для гуманитариев» бесплатно скачивается здесь. Да, я понимаю, что для многих звучит как оскорбление, но... Но на самом деле там много, а все равно есть всякой математики, которая будет, возможно, вам новой пока. Не, не ли чистого, не да, конечно, конечно. Это, это, это условность. Быть, это условное, да. Значит, кроме того, всех вас, вот, всех вас, кто следил сегодня и понимал большую часть, я приглашаю проходить 100 уроков математики, которые, значит, в моем исполнении в, в интернете вот там живут. Вот, урок за уроком проходите, они сложные, то есть, начиная с 50 будет вообще металл, но до 50 в принципе, ничего. Можно, можно, так сказать, я, у меня есть некоторое количество а, учителей по России, которые со мной в постоянной переписке, они по ним пытаются заниматься со своими школьниками, вот, а, Но ну, это как бы это вот, это, это для вечности, да, ну, знаете, такую поговорку «богу-богово, а кесарю кесарева. Знаете, что она означает, да? Ну вот в нашей ситуации это означает, вот вам нужно сдать ЕГЭ, вы его как-то сдадите, это Кесарево. А Богу это вот здесь. Понятно, да? То есть то, что настоящее, вот оно здесь. Это математика вот та, вот примерно, вот как я сегодня рассказывал. Ну и вообще математика там, она... но она не... ну, если вы будете хорошо знать настоящую математику, вы ЕГЭ без проблем, естественно, сдадите. То есть это как бы вот эта вот Кесарева часть тоже будет несложной. Вот, ну и тут, значит... Там есть принты, можно скачать для маечки. У нас такая майка есть, математика просто. Но там много чего, короче, все все это вас здесь ждет. Ждет, значит, там контактики есть страничка. Есть Инстаграм. Найдете, там, кажется... Алексей, подчеркивание, Саватеев, если я не ошибаюсь. Инстаграм веду не я, я скидываю фотографии, там вот ребята ведут. У нас целая команда волонтеров, они работают, там мы вместе вот это все делаем. Вот так. Так что вам спасибо за внимание и вам удачи во всем, в математике, в физике и в других предметах тоже. Удачи.